также направление сейчас вот наших мускул сейфов это вот наши цельнометаллические сейфы тоже на этапе сейчас уже выхода наша новая модель это сейф всего-навсего будет 30 на 30 на 30 сантиметров толщина дверцы будет больше 8 сантиметров металла будет применена уникальная ригельная система которая вообще не имеет близких аналогов по всем параметрам чтобы в такой сейф впихнуть ригельную систему это было невозможно такого готового нет возможности приобрести Философия, которая была взята все эти годы, мы шли по этой философии и продолжаем идти по этой философии. Делать как можно лучше, как можно качественнее, и то, сколько это у нас занимает времени и ресурсов, это не должно волновать заказчика, он должен получать то лучшее, за которое он и приходит.